Даже не представляю. Складень, икона, образок. Ты близка к цели. Селище начиналось вот отсюда. Вот. то Я вот ничего не вижу. И я тоже не вижу сейчас. Погодите, я носок натяну. Дед Хабар нам намекает, что нужно перекусить. Вот, вот они сейчас под посев распахали. Кто Может, Как звенит красиво. Даже у меня кепку перекосила. Так удовольствие. опять в том же самом месте. Я когда увидел краем глаза, я вот так сразу... Не надо надо мной с вазелином так возникать. Я тебе эту проволоку отдаю, что ты ее выкинул. А ты? А что ты такой злой -то? А ты что делаешь? А я тебя снимаю. Как ты мне отдаешь проволоку? Вот. Смотри, что есть. Я нашел. Очень много. О, тут что-то есть. Только я тебе не покажу, ну и не надо. Тут уже огонь. Сигнальчик. Что пудово, смотри. И что же он показывает? 78. Да, 78 показывает. Смотри, вот. Такие сигналы вообще можно просто копать, зная, что там или монета, или сапог. какой -то. вытаскиваем? Нет, оставляем там Ох, конина. Ничего себе, слонинка! Да, я же говорил вот Что это я сказал? Или монета большая Или, соп... или сопутка да, Вот она сопутка, канина Крупненькая да. Идем ребятам ребята, вдоль селища Селище начиналось вот отсюда Вот нижние границы И вот так вот шла Шла поселуха вот вдоль речки Ты забыл сказать что ну как всегда Чего? в своем репертуаре обязательно после хорошего копа мы заходим к ребятам на распашечку на заднем дворе да вот здесь чешуя попадалась нам много находок попадалось. это Помимо наш еще. стандартный маршрут да, из года в год мы его повторяем повторяем и он Посто... ни разу нас не подводил и постоянно мы вас радуем разными интересными находочками смотри как обратно красиво Yeah? Uh -huh. знаю, Прям так выскочила, интересно. Советик? Да, поход 24 год. РСФСР Красавица. На солнышке. Еще одна канинка выскочила. А я говорила. Видно, распах. монетки. Железо. Здесь железо. Среди вот такого громкого железа вон, вот такие вот сигнальчики выпадают. И вот они выскакивают. Ранний. Двадцаточка. Даже ранний. Фитовичок. Да. Красивый, вот это сохранчик. Смотрите, ребята. Смотрите, вообще в идеале. 32 год. Оказалось бы, на распашке. Да. Ну, здесь не, они не копали никогда. Не копали. Вот они сейчас под посев распахали. Потом баранить будут. И уже будут сажатьсь. То есть эта территория ни разу не использовалась под пашку. Ни разу. Поэтому и сохран такую монету. Смотри, какой герб Советского Союза. И что мы там делали? Рыбку смотрим. Правда. Стой. стой. и Стой. Стой. Стой. Стой. Стой. Стой. И Конечно. она далеко не морская. Ну, да, там лесорубы что-то такое. Лесничество. Э -э. А что? что? то с железной дорогой связано. А? Ну, может. Мы с тобой поднимали совсем необычную. А это достаточно. Смотри, там на надписи есть снизу. Снизу прям. Ах, прям то ледно. что. Да, надо чистить. Смотреть. Смотри, стим Вот сюда, ближе, Смотри. видишь, всякие. Да. Всякая атрибутика одеждная Как это первый раз сюда вот идешь. Тогда прягу здесь же военную нашли тоже. Вот Царская. Я говорю, стой, сурфанать этот дом. Вот такая вилка выпала. Написано... Глав Снап СССР, отрепанная, убитая временем, но все же интересная находка. Дед Хабар нам намекает, что нужно перекусить срочно, да? Погодите, я носок натяну на камеру. Канина, конина Расскажите нашим зрителям про конину Крестик штурвальчик Али как он попался? И опять в том же самом месте. Здесь, говорит, уже столько народу побывал, вам здесь ничего не не светит. А -а -а! <смех> ну, выпуск будет. Волк, ты записываешь. Он ну, уже я смотрю, это как он вот там практически укоренился. Мне такой ощущение, что, мне кажется, я сплю. Копаем. Первый сигнал и там прибором, да? За кем летят, волк? Не знаю. Крест, что ли, ебать, твои идти? Смотри-ка, орел Маш проглядывается. Масон? Красавчик. Квально. У нас полная луна, и мы под полную луну копаем крест за крестом. Вообще, что я его погнул, он, походу стукнул один раз. Думаешь, что ну ты? Да. На нем бы тогда были царапки. Есть. Какие есть? Он тут, тут маленький. И тут, тут видишь? Ты. Подлец я. Ах, красавец. Колька, не ходи по распашке, а все равно кресты идут здесь. Вот такой вот итоге красавчик получился, да, Волк? Да. Узор. Я доволен. Я доволен. Даже не кепку перекосил, так в удовольствие. Ты вообще, мистер малой. Да, постричься бы не мешал мне. Маленько. Как ты думаешь, что Волк нашел, пока ты ходил? Масонская серия, серебро, масонская серия. Я когда увидел краем глаза, я вот так сразу и упал, в общем. Так. Представляешь? Что же это может быть? Даже не представляю, складень, икона, образок. Ты близка к цели. Иди сюда, смотри. Я же его не доставал. Еще. Даже не трогал? Я его краем, да, увидел. Ты увидел-то, я вот ничего не вижу. Я -то. тоже не вижу сейчас. Вот они, следы, вот смотри. Да, следы-то я Раз, вижу. Раз, два, видишь? Да. След, понимаешь, Всё. что это за след? Да, да, это крест. Во, видите, ребят, сразу определил. Терник. Чётко видит. Это так. Да. Давайте его раскапаем. Где-то прям, где-то здесь боже. Ну вот, волк. Ну ё-моё. пока ты валялся, его изъяли у тебя. Слямзили, короче. Подожди. Жду. Мы все ждем. А везде. Подожди, он же здесь был. Ах, был и сейчас да он даже есть. Есть. Ест. Где-то сигналят. Причем у тебя под катушкой. Во-во! Смотри. Вот он, ребята. Нет, нет. Смотри. Ну, они, верно, есть. Смотри, как он здоровый. Мужской 3... лепесток, да? 3... Ох ты, блин, какое ушко а? Катя, да, мы с таким ушком здесь уже находили Вот это крестьяра Да Второй Так, а оборотная сторона Не дали Не, а голове вообще, конечно, да? Угу Не, почистить будет вообще четко вот Ребята такой вот красавец вообще Крестин, тяжеленький, да? Да, очень тяжеленький Уже испортился как взяла камеру он сразу испортился ой ну все опять Монетка. я виновата во всем виновата лиса <звы> ну так золотом не пахнет ясно нет пахнет монеткой но не факт <звы> Он нам сейчас очень пригодится Но не мне Не надо надо мной с вазелином так возникать